День второй. Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Если я встану, ты у меня ляжешь. Мне бы такой работы, чтобы поменьше работать. Вот оно что, Михалыч! Вот оно что! Я человек, измученный нарзаном. Шампанское по утрам или аристократы, или дегенераты. Теперь хоть из пистолета стреляй, не услышит. Милиция! Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Сейчас червей накопаем, позавтракаем и на рыбалку пойдем. Ложка десятая. Эксперимент. Десятая, я считал. Бля. Матрос ест... Вареную сгущенку. Ложками. Нереальная жопа. Это брат, Почему я должен заправляться бензином? А как Твоя Твояка, давай, часть на бензиновом моторе. И это? Бег. Электроники. Техника, тут соображать надо. Это тебе не картошку варить. Граждане, пейте пиво. Оно вкусно и на цвет красиво. А ты кефир местный. Пробу. Спасибо тебе, Михалыч. Ловкость рук и никакого мушевестства. Как адвокат, советую взять самую быструю машину без верха, кокаин, магнитофон для особой музыки, до да рубашки поярче. И свалить. Наступил понедельник. Голубра, тофидио. Побывали в гостях у Андрюхи, Андрюха, помаши рукой ребятам, ребята, привет. Да. Сегодня сказал, что с нами загуляет, загуляет. В Павловске, говорит, скучно, поеду, говорит, в Карповскую вечером Гульну, говорит. Правительство на другой планете живет, родной. Смейтесь, это шутка. Давай. Сегодня я буду кутить весело, добродушно со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки, я буду все это бить. Что это за пьяные выходки? Все, что стремится освободиться, мне не годится. Товарищи, мы здесь говорим, а там все стоит. Что стоит? Все стоит. У меня, значит, командировочка сюда, так сказать, творческая. Как минимум. А вот мы по лесу идем. Вот раньше здесь была дорога. Дорога. И тут ездили на лошадях, на дорогах. Это был край поля. А теперь все заросло. К завтрашнему дню всех ежей побрить. Там болото. Там река. Там это самое, хатки. Черти, продукт суеверия и невежества. Да? Вот. Там хатки. Там почти что считают, что Берлога. 12 часов. Время солнечных ванн. Почему вы не загораете? Вот туда надо идти. да <звы> <звы> <звы> <звы> Нет, я таблетки не люблю. Я ими давлюсь. Мне больше нравится рыбок разводить. Так что я в наркотиках совсем не нуждаюсь. Я и без них вижу жизнь живописной. У меня и справка есть. Стоп, стоп, стоп! Стоп! Дается мне, джентльмены, это была... ...комедия.